откуда это появилось, истоки этого, да, чтобы можно было этот корень выдрать, что называется, чтобы в будущем таких явлений как Путин, ранее Сталин просто не было. Само собой, но тут как раз встает вопрос в том, что есть корень, потому что в 91 году многим казалось, наверное, большинство, что советская система, коммунистическая идеология то, что тогда называли, с моей точки зрения, не совсем правильно сталинизмом, что все это ушло в прошлое. Но мы увидели, как оно выросло, и оно выросло как раз вот из того государственного аппарата, который остался полностью укомплектован старыми кадрами, и для выживания которого нужно было воспроизводить советские методы и парадигмы. Мы видели, что людям не был предложен альтернативный взгляд на историю, что тоже очень важно, потому что, понимаете, часто можно слышать, вот надо бы с Россией поступить так, как с немцами поступили после 45-го. Но люди, которые так говорят, они, как правило, не вдаются в подробности. А что, собственно говоря, было? А ведь было очень важное, потому что после 45-го года при поддержке американцев к власти приходят христианские демократы, которые предложили, по сути дела, концепцию свою патриотизма, консерватизма, религиозного консерватизма в качестве альтернативы гитлеровскому нацизму. И вот эта модель, она сработала, и она позволила ФРГ стать чем, тем, чем она стала. Потому что ФРГ, которую мы знаем, процветающая, благополучно, ее построили именно христианские демократы вот, в 21-х послевоенных лет. Это вот работа Конрада Аденауэра. И, конечно же, мы сейчас, анализируя события 90-х годов, тоже должны задуматься и об истории, и вот о смысловых моментах. Потому что когда в 1991 году сказали, что Советский Союз кончился, и Россия стала независимой. Я прекрасно помню эти ощущения. Большинство русских людей спрашивали, а что кончилось независимо от чего? Нам нужно объяснить людям. Что мы им предлагаем? Нам нужно дать им видение истории, причем то видение истории, которое этим людям будет приемлемо. Дать понимание своего места среди мировых цивилизаций то, что, кстати, было сделано в Германии после 45 го И вот в этом смысле, я бы сказал, в хорошем смысле, как с немцами в 1945 году, да, нам, возможно, следует двигаться и над подобными концептами работать. У вас есть ваше видение, ваше понимание, какая альтернатива может быть предложена так, чтобы она была приемлема? А, Я с... думаю, что модели будут разные, и, как всегда, знаете, тезис, контртезис, синтез, это будет давать какой-то эффект. Это, что может их объединить? Я считаю, что мы не можем здесь изобрести альтернативы, например, правовому обществу. Да? Мы не можем изобрести альтернативы и не должны изобретать рыночные экономики или конкурентной политики, безусловно. Но при этом а, мы должны сформировать, на мой взгляд, правильные отношения к русской истории, причем именно к русской, а не к советской, к то тысячелетней России. И здесь я бы, например, указал, например, современной греческой республики, которая очень активно обращается к наследию Византии, к наследию древней Эллады. Но это отнюдь не значит, что республика Венезелос, она там пыталась воспроизводить какие-то византийские политические коды, потому что, понятно, это прошлое. И вот я думаю, примерно так же в будущем нужно будет действовать и нам. То есть вот это наследие, в том числе, как здесь говорили, да, проклинаемое имперское, да, но я напомню, что Российская империя — это еще и классическая русская литература, это и русская наука, вот и так далее, да, вот это наследие, оно должно стать таким эстетическим ресурсом, эстетическим, но не политическим, культурным, но не руководством к действию. И вот тогда мы могли бы двинуться плюс-минус примерно по тем путям по которым двигаются обычные европейские государства такие как та же греция отчасти может быть испания пример польши может быть для нас не безинтересен и так далее война путинская с историей к чему она может привести если по каким-то как естественным причинам путин не будет останов Дело в том, что мы не можем эту, так сказать, войну с историей да, отделить от той войны, которая, по сути дела, ведется против всех народов России, против русского народа в частности. Потому что это часть вот всего этого политического комплекса проблем, ибо все его псевдоисторические опысы, да, это суть, по сути, это, по сути, своей работа по идеологической индоктринации. Ну и тут уже ответ достаточно очевиден. Чем дольше существует путинский режим, тем тяжелее нам всем будет потом из-под него выкарабкиваться. Это то, что, к сожалению, очень многие люди в России, да и в эмиграции далеко не все, сейчас еще не понимают. Потому что каждый, даже не год, а каждый месяц, он создает для нас все более и более сложные условия. Потому что обрушение этого режима в том или ином виде обрушение, оно произойдет неизбежно. Но чем больше за это время будет понесено потерь, чем больше за это время будет нажито врагов, тем более дорогой ценой нам все это удастся сделать. И, собственно говоря, пример Советского Союза в этом смысле тоже показателен. Мы к тому же видим, это тоже очень важный момент, если мы говорим о общественном сознании, какие травмы подобные системы оставляют в сознании людей. Потому что, вот, например, будучи политическим иммигрантом, беженцем, я больше 6 лет живу в Латвии. И Латвия, да, сейчас это страна Евросоюза, НАТО, но до этого она вот с 45 -го года до 91 года, ну так, уже без перерывов находилась под советской оккупацией. И очень хорошо заметно, с одной стороны, насколько сильно это в негативном смысле повлияло на общество, на гражданское сознание, на взаимоотношения между людьми. Но заметно также отличие. Насколько все-таки атмосфера более здоровая и, скажем так, близкая к европейской норме, чем в России, по той простой причине, что под этим вот гнетом люди находились меньше. Поэтому здесь не может быть других ответов. Чем дольше, тем хуже, чем раньше, тем лучше. Но пока что перспектива, конечно, неопределенная. И здесь очень многое будет зависеть сейчас от внешнего давления, от того, какую позицию займут Соединенные Штаты, во-первых, Евросоюз, во-вторых. Это действительно сейчас, возможно, ключевой момент, потому что для экономического выживания режима в нынешней форме ему нужна какая-то материальная финансовая подпитка с Запада. И чем больше он ее будет получать, тем больше вот этот вот ужас без конца будет растягиваться. Вы сказали про европейскую норму. Вы можете уточнить, что вы вкладываете в Потому что мы, знаем, мы понимаем, что вкладывает пропаганда, пропаганда российская, да, в этой что, что на самом деле? Если мы говорим о взаимоотношениях в обществе, то, на мой взгляд, здесь есть два фундаментальных источника ценностных: это греко-римское, ну, даже, в общем-то, греческое да, наследие. Римляне, его, скажем так. Просто расширили и распространили с одной стороны, а с другой стороны, конечно, христианское наследие, христианская этика. И вот, собственно, эти два столба, идея культуры, диалога, уважение к личности, понимание безусловной ценности человеческой личности как таковой, которая, кстати, есть далеко не во всех культурах. Вот это как раз те фундаментальные вещи, которые есть и в русской культуре тоже в ее аутентичном виде, но которые там были, конечно, смазаны, изувечены. И вот, собственно говоря, эти травмы нам и предстоит исправлять. И вот на это нам нужно ориентироваться. То есть учиться диалогу, учиться уважать человека за то, что он просто человек. Безотносительно чего бы то ни было еще. Да. При в случае открытия окна возможности... А в ближайшие 10 лет, скажем так, вы готовы ли вернуться в Россию, хотели бы вернуться в Россию, чтобы продолжать свою жизнь, деятельность, или это сложно? Да, как... Латвия стала моим домом, и я что могу делать для того, чтобы в этой стране, скажем так, ситуация улучшалась, более того, свою работу как... Противника неосоветского путинского режима я вижу еще и в том, чтобы максимально противодействовать кремлевской агентуре в Латвии и кое-какие, хотя не очень великие успехи на этом направлении вот нашей небольшой группе единомышленников удалось достичь, но все же Родина, она действительно может быть только одна у человека. Вот. И как бы это банально не звучало, но да, это как семья, вот. я родился русским человеком, и даже если бы я захотел, хотя я не хочу, я бы не смог себя переписать и переделать.